Ну что ж, наконец-таки, друзья, она вышла, это игрушечка, которую я давно уже ждал, это World War Z, что она по сути у нас представляет, это у нас глобальный зомбо-апокалипсис или зомби-апокалипсис, как ни крути, а суть, я думаю, вам уже ясна. В данной игрушечке нам придется воевать с несметными полчищами монстров, зомбарей, которые будут постоянно пытаться нас а обесчестить, обескровить и все возможные а другие акты насилия с нами произвести. Так, ну что ж, давайте посмотрим, собственно, что она из себя представляет. Игрушечка, кстати говоря, вышла совсем недавно, 16 или 15 -го апреля апреля в общем совсем таки недавно да и я ее спыл из с жару вот таки установил и решил специально для вас сделать а, суперский обзор ну естественно и для себя потому что я обожаю игрушечки данного жанра давайте посмотрим уже что у нас здесь можно сделать так смотрим а, интерфейс как мы видим уже на русском полностью переведена на русский в настройке я немножко поковырялся для моего ржавого корыта к сожалению пока что подходит только средне-низкие настройки Ибо только так я смогу а, более-менее комфортно поиграть. Что ж, посмотрим, что еще можно здесь сделать. Да. Немножко я в нее поиграл и понял, что у меня очень-очень медленная чувствительность Я, пожалуй, поставлю около 11 и это будет, наверное, золотая моя середина Так, ну что ж, слишком сильно заморачиваться не буду на настройках Потому что, я думаю, вы сами, ребятки, все же умные и все посмотрите, где они находятся и что за что отвечает. Так, ну что ж, далее, значит, смотрим, что нам здесь доступно так, смотрим, какая-то коллекция у нас здесь есть, можно посмотреть персонажей, снаряжение, мир, то есть у нас доступно здесь вот столько вот персонажей, у каждого персонажа, как мы видим, есть своя мини-история, допустим, что это, кто это и как вообще сюда попал, да, то есть такие интересные типы у нас есть, да, ребятки, есть наши ребята здесь, смотрю, Иван, есть Оксана Орловская, есть Тимур Юшкевич, и даже Сергей Попов, брутальный какой-то поп, который с дробовиком, как я вижу, и с книжечкой. Да, интересный типаж, я бы за него с удовольствием сыграл. Так, ну что ж, ну и также представители азиатских, э, так сказать, раз. Так, ну что ж, по понятненько с этим все, то есть э, можно почитать, посмотреть. И э, тут нам предысторию, значит, чтобы завершить любой уровень, И играя за этого персонажа. То есть, да-да-да, э, мы тогда сможем, я так понимаю, его открыть. Так, ну что ж, смотрим оружие и снаряжение. В принципе, с этими разделами, ребятки, все понятно. Я думаю, ознакомиться будет несложно, посмотреть, что к чему. Да-да-да, то есть, вкратце, и, так сказать, для первого обзора будет достаточно того, что мы просто пробежимся по самым основным моментам. Так, ну и выйти. Ну что ж, тут у нас, значит, больше в интерфейсе ничего такого особого нет. Здесь у нас наш никнейм, здесь у нас компания. Давайте уже, собственно, тыкнем и начнем компанию. Посмотрим, что же игрушечка здесь э, нам предоставит. Так, ну смо смотрим, в общем, сложности игры. У нас а, один черепок из пяти. Ясно-понятно, значит, это самая легкая миссия. М -м, быстрая игра. Эпизод 1 давайте с вами выберем. Так, или какой-нибудь другой эпизод. Есть сошествие, есть туннельное зрение. Так, что-то я понимаю, что я выбрал уже, да, тогда если назад и выйти... Я не хотел выйти. Так, точнее, давайте примем и выйдем назад. Компания. Давайте посыграем не по сети и выберем эпизод. Мне нравится... Эпизод 1 Нью-Йорк, да, давайте вот здесь, собственно говоря, и сыграем в самую первую кампанию, самую первую миссию Ну что ж, в принципе, нам настройки ясны Здесь, смотрите, давайте еще раз немножечко посмотрим Выбираем эпизод, это номер раз. Можно настроить как-то, да, смотрите, какие-то настройки можно первоначально произвести Настройка как раз класса, развивая классы во время игры, вы будете получать доступ к новым способностям То есть, я так понимаю, здесь мы что-то будем разблокировать при, так сказать, прохождении и увеличении своих, так сказать, характеристик да. То есть здесь нам будет что-то даваться И мы будем, естественно, это все приобретать Настройки оружия также возможны Используя оружие в игре, вы будете открывать его новые модификации Здесь можно купить новые модификации оружия А после покупки именно их вы будете находить во время игры Так тоже, в принципе, все понятно Здесь мы модифицируем наши пушки Чтобы они были еще быстрее, еще мощнее и разрушительнее так, ну что ж, ладненько, тогда выбираем эпизод 1 Нью-Йорк и Сошествие. Попадаем, значит, в следующий экран, где мы выбираем а, настроечки, а, также классы настройки оружия, так это понятно. А, играть, значит, желаемый персонаж, которым мы, собственно, и будем играть за эту миссию, а, давайте глянем. Есть Angel Флорес, а, есть Ташан Барнелл. Так, Эшен Флоренс, это у нас вот такой вот мужичок, брутальный в очечках, в татуировочках, такой весь молодец, такой весь рубаха парень. Так, далее, значит, смотрим, кто у нас есть здесь. Здесь есть у нас Ташан Барнел, это вот такой вот лесоруб или кто это у нас такой здесь дровосек. Который готов крушить и а ломать вообще всем бошки своим мощным топором Молодец, молодец Так, дальше смотрим желаемый персонаж Кто нибудь Бунка Тацуми Вот эта вот девчоночка, я думаю, будет очень хорошо крошить черепа безмозглых тупоголовых зомбей Так, нормально так выглядит девчонка Молодец, что это она у нас сейчас делает? Да, мало... ага, убила всех сразу же Прям в бошку, хэдшот Так, дальше смотрим и какая-то какая мать, я так понимаю, которая потеряла э, всех, даже не читая, можно понять, что у нее какая-то проблема. Ну что ж, ладненько, я понял, за кого я поиграю. Поиграем мы за Бунка Тацуми и посмотрим, как эта девчонка горячая проявит себя в бою. Так, поехали, готов! Эпизод 1. Нью-Йорк. Глава 1. Сошествие. Доберитесь до метро. Армии и стрекочащие над головой вертолетами. Нет никакого дела до да, четверых нью-йоркцев, вынужденных сражаться за свою жизнь. Среди выживших ходят слухи о загадочном человеке, который может э, что-то там сделать. Прочитаем попозже. Ну что ж, я так понимаю, наступительные ролики. Ох, ни хрена, там зомбей-то прет. Вы смотрите, какой здесь хаос творится. Я думаю, что с такой толпой встретишься, сразу же можно же навалить кирпичей, немалую кучку Так, ну что ж, смотрим, что тут дальше Надо было титры поставить, Но ну, да ладно а, В принципе, нам и так понятно, куда, чего, пока что Будем разбираться по ходу событий Так, ну что ж, ребятки, давайте погнали Что это у нас тут, кто такие мы тут, а как мы вообще тут оказались? Мы где-то, я так понимаю, на крыше Как можно вообще прыгать? А прыгать здесь можно вообще, нет? Я пытаюсь попрыгать, а не получается. Так, ну ладно, прыгать надо уже вперед, э, Хватит ерундой страдать. Так, собственно, погнали. Что мы здесь все э, рас... прохлаждаемся? Это там уже э, война, а мы здесь стоим. Да, поехали. Чё-чё-чё ты сказала? Ну, ладненько. Так, достичь. Видите, у нас тут расположены метки, куда нам нужно идти. Это, я так понимаю, ключевые точки, э, на которые нужно нам э, прийти, чтобы у нас началось какое-либо событие. Так, что okay. там у нас такое... Так, что это тут такое? А что за собрание тут устроили? А? Что за, а, что за собрание такое? А? Вау, вау, вау, вау, вау. Так, аккуратнее. Что-то у меня пистолет какой-то слабоватый, слабый, слабенький. Мне он там не нравится, да? Так, погнали. О, вот это уже получше оружие. Так, так, так. Ну, конечно, зомби отлетают, если честно, очень быстро. Несколько ударов хватает, чтобы вынести. Так, так, так. Можно вести такой огонь. Можно а, с колена прицельный. Так, по-своим, кстати, ребятки, огонь здесь тоже ведется. И надо быть аккуратным, чтобы не перебить э, всю свою толпу. Эй-эй-эй, потише, потише. Эй, куда ты лезешь-то, наглый? По очереди все по одному подходи. Зачем вы все сразу толпой-то лезете? Так, ребятки, патроны у нас тут тоже всегда э, в, недо в недостатке. Их не хватает. Так, посмотрим, может быть, здесь есть патроны какие-нибудь. Э, постоянная нехватка, ребят, патронов. Стой-стой-стой, ты кто такой? А? Ну, лежать сказал. Так, Расчлененка у нас тут такая базовая. То есть не разлетаются на, на куски нашей зомби. Они просто-напросто дохнут. Так, что у меня есть из оружия? На 1, на 2 переключаемся, значит, между типами оружия. У меня есть э, пистолет с глушителем, есть какой-то УЗИ и есть одна граната. Так, ну что ж, давайте-ка поехали уже. Также можно на четверочку, я так понимаю, подлечиться. Это отхил. Да-да-да, я вспоминаю, как это действует, как это делается, да, механику. А, стоят, Так какой ты резкий, а! Ни хрена вы это видели? Налетел такой дерзкий парень, а! Ты так не делай больше. Так, что там такое? Ладно, идем вперед. Я так понимаю, я отклоняюсь от немножко от курса. Здесь кто встанет? А, ну лежать, сказал. А, ну лежать, сукины дети, лежать. Все, вот так-то лучше. Так, как, как раз, как я и люблю. Так, ну что ж, идем дальше. Так, еще музычка, как будто бы кто-то рядышком уже, да? Кто-то рядышком есть рядом. Зомби, зомбариновали, лежать, я говорю. Эй, -э -э, осторожнее, спасите, помогите. Что такое? Спасите, вот это опасный момент. Нужно очень быть аккуратным, потому что один зомбарь, может вынести нашу пачку, как нехрен делать А ну лежать, кто там ломится? Ой-ой-ой-ой-ой Ой, ой! вы только посмотрите на него Там какой-то мощный мужичок ломится Так, аккуратней Так, мы его завалили, да, я так понимаю Или что, или он там выбегает Где он? Так, тихо-тихо-тихо-тихо Аккуратнее, аккуратнее. по одному, по одному Вы сразу все это не, не ломитесь Нас тут... все. Ох ты, что-то здесь завоняло Чем-то непонятным а ну, лежать, говорю. Так, все, отлично, здесь чисто. Подожди, я сказал лежать. Так, тихонечко, дальше идем. Где патроны-то? У меня патроны, смотрю, на нуле, придется с пистолетика уже стрелять. Так, так, так. А ну, лежать. Так, тихонечко, мне нужно патроны где-то взять, я без патронов-то вообще как без рук просто. Так, где у меня патроны здесь? Я так понимаю, где-то здесь должны быть места, где можно восполнить запас. Ни хрена тут у вас много. А что с вами? У вас тут болезнь какая-то. Заболели, что ли, ребятки? И что вы тут все лежите? А, да это ж мы их прикончили. Ну ладно, погнали дальше. Так, так, так. Оп, ты кто такой? И даже не представился. Ну, раз не представился, то получается. Да ты еще не умер, что ли, а? А, ну лежать всем. Так, откуда они лезут? Смотрите, какая толпа. Гранатка-то есть у меня? нет? Так, тихо, а ты кто такой? Без приглашения нельзя. Только по приглашению, ребятки. Показывайте, предъявите ваши доказательства, Пригли... предъявите ваши приглашения. Где у вас они? На банкет просто так нельзя. Да, блин, по одному, по одному. Не надо все сразу. Я по своим уже веду огонь. Это же не зомби. Так, все, ты тоже без приглашения, извиняюсь. Ага, кстати, расчлененка, я вижу, есть. Руку отстрелил. Если, конечно, она у нее вообще изначально была. Че, че, че? Че ты говоришь? Где-то кто-то, да? А, вот же, да, я же вижу его, да. Еще один. Где, где, где? Вы как-то более точно давайте указания. Так, что у нас такое? Аптечка? Аптечка есть у меня? У меня патронов нет. Мне патронов кто-нибудь подкинул бы, а? Вот как, как я буду сейчас биться? У меня нет ни одного патрона. Где здесь патроны? Где боезапас пополнить? Аптечку-то мне зачем суете? Ладно, все, пойдем. Находим способ спуститься, нам предлагают. Найти способ спуститься. Как я буду с зомбарями воевать? Я даже не знаю. Ох, ты... О, опачки, вот об этом-то я и говорил, друзья, надо срочненько, так, это что у нас такое, вот это нам, пожалуй, понадобится вместо пистолетика, так, ага, я УЗИ оставил, пистолетик... а пистолетик, как так-то, я хотел УЗИ оставить, это у нас что такое, винтовка, да, так, мы, наверное, все-таки дробовик возьмем. И возьмем винтовку. Как же взять ее вместо пистолета? А, это основная. У нас три типа оружия. Есть легкая, есть средняя и, наверное, есть на, на троечку тяжелая. Так, гранаты поп пополняем обязательно. Так, здесь аптечки у нас. Я думаю, можно подхиляться. Так, на четверочку. Так, давайте-ка дальше. Аптечку сразу можно взять. А, так, а боезапас пополним. Отлично. Сколько у нас здесь патронов-то нормально в этом ружье? Так, а в пистолете 98. И можно также его пополнить сразу же по максимуму. Боезапас полный, мне говорят. Ну что ж, поехали дальше. Так. Прокатимся на лифте. Кто там у нас? Чего-чего? Клосс? Почему Клосс? Я же вроде открыл. О, приветик! Все, что ли? До свидания. Здрасте, до свидания называется. Хороший дробовик, мне нравится. Так, ну что ж, заходите, чего там встали-то? Так, ну-ка, да какой-то дробовик, мне нравится. Вообще обалденная тема. Видели, с одного удара 2х сразу. Классная вещь, вещь. Вот это, я понимаю, полезность оружия просто зашкаливает. Главное, это полезность. Так, куда мы попали? Что это за... Что это? Что это там такое? Ни хрена себе, сколько там зомбей, а? Охренеть. Ничего себе. Так, ну ладно. Так, мне предлагаю, значит, достичь вот этого пункта. Так, надеюсь, здесь никого по пути нет. Вы смотрите, сколько их там охренеть. Вот эта толпа. Капец, и все куда-то ломятся. Ну что ж, ладненько. Эта толпа ничто по сравнению с нашей бандой. Сейчас мы там наведем быстренько порядочек. А то устроили здесь, блин, майдан. Так, ну что ж. Раз, раз, раз. Опаньки, вот они внизу стоят Опа, а вот тут еще внизу стоят Интересно, мне можно туда упасть? Вроде как нельзя Вроде как нельзя Так, я достиг этой точки, и что дальше? дальше ты что? И? Видимо, мы не все достигли этой точки, или что? Что надо сделать-то? Или мне надо покидать в них гранатами, или что? Я что-то не пойму Так, дополнение снаряжения Сумка снаряжения позволит вам что-то там Ох ты, ох ты ж ешь твою мать Как вас там много-то, а? Так, тихо, тихо. По одному, по одному, ребятки. По одному. Оп, оп. По одному, по одному. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы так резко не ломитесь. Так, здесь надо помогать, помогать, помогать. На, этот, на, этом ф... на этом фланге тоже надо помогать. Отлично. Лежать, я сказал. Так, туда надо гранаты типа, покидать немножечко. Чтобы они так сильно не наглели. Так, где тут еще гранаты? Еще одна сумка с гранатами есть. Берем гранаты. Так, так, так. Так, где тут тут пушка? Во-во-во-во-во-во-во. Снайперская винтовка. Снайперская винтовка. Нам пригодится. Да, гранатки, гранатки. Никого нет нигде. Вот так вот вам получаете. В мясо хорошо с дробовичка. Да, чё, хорошо вам? Так, никого у нас тут по бокам нет? Вроде пока нет. Так, а если со снайперки? А если со снайперки пострелять с большой и толстой? Блин, снайперки, я думаю, тут вообще не вариант. О, так она еще взрывается. Охрененная снайперка. Вот это я люблю. Так, тихо. Кто это такой? На, держи. Отличная снайперка. Я обожаю ее. Вы смотрите, что творит, а. Пару выстрелов и все. Так, что нам? Куда сейчас? Я так понимаю, здесь мы закончили, да? Пошлите дальше, друзья. Кто там такой стоит? Что за типок такой? Тебе жахнуть в голову, что ли? Я не знаю, или что. Получай, блин, что ты там кричишь, а. Че все, что ли? Успокоился, нет? Или еще тебе надо? Все, сидеть, молчать. Так, ну что, поехали дальше. Так, снайперская винтовка основная. А, не надо, нам снайперок много. Давайте-ка мы возьмем... А, так, а что у нас сейчас в основном? У нас дробовичок, да? Кстати, хорошая тема. Но, наверное, все-таки нам будет а, лучше с какой-нибудь автоматической пушечкой походить. Так как у нас бывают очень напряженные ситуации. А, и надо из них как-то выкарабкиваться. Так, с хп шечки вроде все нормально. Но я предпочту, наверное, захилять свои раны. Вот так у нас заливает она каким-то флаконом свои дырки и повреждения. Так, дырки. Интересно. Ну что ж, ладно, поехали, ребятки. Сто... Ох, ты кто такой, а? Вонючка, а? Блин, вонючий тип какой, а? Надо таких подальше держаться. Смотри, что делает. Пришел тут, развонял, а? Такие опасные тоже типы. Когда ты находишься в этом облаке, оно тебя, по-моему, дамажит. Да, давай-ка я попробую. Нет, уже не дамажит, но все, успокоился, чувак. Так, ну что ж, дальше идем. А, снайперская винтовка у меня уже одна есть и... Опять да, использовал аптечку. Эх, ты негодяй, ты такой. А нет, есть еще аптечка. Так, а где, кстати, моя байда, которая за спиной была? Так, а это что такое? О, вот это я обожаю. Вот это вещь. Вы видите, что это такое? Это охренеть, какая крутая бензопилка. Что-то она, мне кажется, великовато, нет? Она, по-моему, в реале гораздо меньше выглядит. Увеличенная копия обычного сучкореза, друзья. Так, ну что ж, поехали дальше. Куда мне предлагают вообще спуститься? Мне надо вниз, я так понимаю, да? А как? А, вот там надо задействовать С той стороны, все-все-все Да, иногда туплю, друзья Иногда немножечко бывает Ну что ж, так, поехали Так, а, до сих пор пистолетик А что, вместо пистолетика-то ничего нельзя посерьезнее взять? Ну, ну ты, блин, вообще Так, ну ладненько, что-то мы здесь задержались Давайте уже выходим Так, так, так, нам предлагают сюда Ой-ой-ой Кто такой Ты что тут? Ты что, это живой, что ли, здесь? Хренеть Я думал, тут никого нет в живых ты тоже живой, да? А ну вставай, вставай, говорю. Не, не хочешь вставать. Этот не совсем живой. Так, это у нас что за ящик такой? Да, беритесь до станции метро. Так, это у нас штурмовой дробовик. Это основное оружие. Сейчас у меня, значит, автом автоматическая винтовка. Ну ладно, возьму, возьму дробовик. С дробовика прикольнее разгребать толпы э, бушующих, так сказать, врагов. Так, так, так, давайте еще раз все как следует укрепим. Основное... Это у нас тоже основное. Нет у нас гранаты. Кстати, да, у нас гранат нету. Это что такое? Автотурель. Автотурель какая-то. Так, ну что ж. Чё-чё-чё? Опять вонючка пришел. Вот они как-то внезапно появляются. А это что такое? О, вот это я понимаю. Так, наверное, вот эта штурмовая пушечка тяжеленькая будет получше, чем бензопила. Ладно, тогда ее и возьмем. Так, что у нас тут? Опа. А что так тихо? Почему нет никого? Что это? Почему нет никого? Так, здесь что у нас? Турелька, да? турельку мы поставили. кто там? да кто там такой, а? успокойся уже. ты чё нашего взял? Охренел, что ли жирный? вот эти жирные они такие бронированные зараза так. турель я одну установил. она у нас вот здесь находится. я думаю она нам будет помогать, да? наверное. так что у нас здесь есть? какой-то. еще один пулемет. Его можно установить вот здесь Да, давайте сюда его поставим Да, ребятки, смотрите, если внимательнее как бы распределять свои силы Есть возможность здесь укреплять свои стратегические позиции Тем самым, что вот даже просто-напросто ставить какие-нибудь вот такие турельки Лежать Так, ну что, поехали, хватит уже здесь стоять Пошел я активирую Куда там надо-то? Куда надо нажать, чтобы активировать табаёвочку? Да, вот сюда надо нажать. Начать бой. А, держим Е и начинается. Ну все, поехали. Я лично вот сюда подойду, за турельки, и возьму вот это вот а, ружье свое. Сейчас будем испробовать новые игрушки. Ну, посмотрим, как они с этого будут отлетать. Вот такая у нас пушечка обалденная. О-о-о-о, понеслась. Смотрите, вы чё, опаздываете куда-то на концерт, что ли? Я не понимаю. Как будто здесь, я не знаю, приехала рок-звезда. Нету тут никого уже. Все давно разошлись. Все давно ушли уже. Все давно уже спят. Черт возьми. Боеприпасов вроде как хватает, да, то есть... Так, так, так. Ага, турель работает вроде, да? А ну-ка, ну-ка, по одному потише. Чего вы так лезете это толпой? Ни хрена, нормальная пушечка. Что там такое? Тихо. Так, так, так, я понял. Кто там? Опять большой, да, толстый? ой ой ой ой ой ой ой а ну пошел вон отсюда Че тут турель справляется? Нет, опять вонючка подошел Ой-ой-ой-ой, какой за место, а? Как вас много-то, а? Так, тихо-тихо, а ну од... отваливай Отваливай, отваливай, отваливай по одному Че-то их тут много прям, а? Так, так, так Тихо-тихо, куда собрался? Куда собрался? Все, уже концерт закончился Кина не будет Все равно не понимают Вообще не понимают, ребятки Блин, перезаряжай как раз Куда-то прошел дилетантов в костюмчике. Так, так, так. А вас что так много-то, я не понимаю? Надо-ка вам для разнообразия гранатах подкинуть. Ой-ой-ой-ой, какой замес начался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой, -ой. что то я, по-моему, вообще ни в кого не попадаю. А можете попадаю. Че-че-че, у меня закончился, что Ой-ой-ой, осторожнее. У меня закончился боезапас, не трогайте, не трогайте. Из пистолетика стреляю. Из пистолетика. Все. Ой, ой ой ой А как вас много-то еще? Что такое? Я что-то не пойму. Откуда вас так много-то? Блин, у меня сейчас так патроны скоро кончатся. Так, так, так, так, так. Отлично, отлично. В кого-то вроде попадая друзья. В кого-то. Откуда вас так много-то? Я не пойму. Я с одним пистолетом вас не смогу остановить, походу. Это что, у нас ракетница, да? Давно пора уже. Блин, я что-то не понимаю. Че я раньше так не сделал? Во, вот это я понимаю. Вот это, вот это rock чем Че у меня все? Один только заряд был в этой ракетнице. Охренеть, отбились. Да, было жестко. чем у меня из оружия осталось? Из оружия, значит, у меня остался автомат. А, так, давайте-ка все-таки поменяем вот автом... автоматик. Не, штурмовой дробовик мне как-то больше нравится. И с него реально толку гораздо больше. Так, тут, оказывается, еще турелька стояла, можно было ее взять. Вот это, кстати, турелька я. А-а-а! Вот, короче, так вот можно было. Ну да ладно. Что-то я, друзья, показать-то показал, как ставить турели. А здесь у нас, видите, автоматическая турель. Это раз восполнить боезапас только в нее нужно, чтобы она работала. А здесь турель у нас ручная, то есть сюда нужно было вот так вот встать и пошла бы жара, а мы все вручную. Ну, короче, ребятки, знаете, что здесь так можно сделать, кому совсем будет туго. Так, ну что ж, пойдемте дальше, пройдем... Почему у меня патронов вообще нет? Ни хрена себе мы повоевали -по -по здесь. Патронов вообще не осталось нисколько. Это что такое? Это что у нас? Пополнил какой-то боекомплект? А, это еще у нас, смотрите... Капец, тут можно было, оказывается, всяких плюшек наставить. А мы даже и не поняли, как это делается. Жесть, друзья. Ну что ж, я вообще без патронов. У меня только пару гранат. Я не знаю, где еще можно взять. Я просто вообще в смятении. Так, у меня что-то вообще прям глобальные проблемы. Что ж, буду пробовать гранатами отстреливаться. Может, где-то ящик какой-нибудь найду с патронами? Ребятки, дайте мне патронов. Что ж вы так жестко-то со мной? Я их же не буду пугать вот так вот. Эй, стоять! У меня, у меня пушка... И они все разбегутся, конечно Так, что это у нас тут такое? Subway. Это что у нас такое? Это у нас аль... антиматериальная винтовка Тяжелая, давайте-ка ее возьмем В конце концов У нас хотя бы в ней есть патроны И это как раз таки нас и спасает Ну что? Кто на меня? У меня есть антиматериальная винтовка Так, это все полное А где снаряжение Это можно пополнить? Где какая-нибудь сумочка со снаряжением? Вот как видите, прыгать здесь нельзя Но можно карабкаться на какие-то преграды Что у нас тут? Так, кто-то там стучит, мне кажется. Нет? Кто-то где-то стучит. Кто-то где-то стучит и играет рок, я слышу, в переходе. Так, подождите, подождите. Это у нас что такое? Аптечечка. Так, так, так. Пока она нам не нужна, у нас у всех есть. А вообще-то как проверять здоровье у своих союзников? Я не вижу на, на них здоровья никакого. Абсолютно. М -м конечно же, издалека хорошо с этой винтовкой, а вблизи, конечно же, не очень. Ну ладно, будем сейчас пробовать. Так, кто здесь есть? Надо вот сюда подойти Блин, я без патронов, друзья, без патронов я Кто-то здесь шумел Кто-то здесь, слышу, шумит Кто-то, слышу, шумит, а у меня патронов-то и нет Защитите станцию от зомби Как бы мне защитить-то эту станцию от зомби, если у меня всего лишь ничего Ой, вонючка подошел, ой, еще один Давайте, ребятки, я вас верю. Я знаю, что у вас патронов очень много, а у меня-то их вообще не нема. Получайте! Но я могу вот так вот жахать иногда. Получай. Надо было подождать, пока они там скопятся. У меня реально проблемы, друзья, с патронами. Я не знаю. Мне приходится здесь просто мансить. Че ты? Куда ты собрался? А ну назад. Как они лезут? Там же загорождено. Весь... весь проход загородил... загородили трупы. Они все лезут и лезут через трупы. Давай, давай, ребятки, давай, я вас верю Молодцы, ай да молодцы Кто здесь сзади? Кто-то сзади? Нет, подошел Хорошо у них получается Они только так один за другим Виснут на этих На этих штуках Так, ну что, я могу, нет? Перепрыгнуть могу, Перепрыгнуть могу Да, перепрыгиваем, так Отлично, о, там большой идет Че, все? Че, все, у меня уже закончились патроны, да? Я, наверное, здесь подожду, друзья Если что, че, я чем смогу, тем, тем помогу Давайте по одному, потихонечку, потихонечку. Да-да-да, давай. Я тут в качестве руководящего сейчас. Так, вот этого большого, главное, валите. Валите большого. Большого валите. Я не знаю, как его. У меня нет патронов, ребятки. Вообще никаких. Хотя что я врут, у меня же есть гранаты. Получай. Вот так вот. Так, что там еще один, что ли большой, нет? Нет, это обычный. Так, где бы, где бы взять патрончики-то, а? Тут нет, нет патронов вообще нигде. Ну что ж, давайте, пойдем уже. Пойдем, пойдем, пойдем. Я, может быть, найду так патроны. Че-че-че? Они не кончаются просто. Прут и прут. Они просто идут и идут. Оп-оп-оп. Потихонечку, потихонечку, ребят. Не так быстро. Да, зачем тут, собственно говоря, я, ез... я с ними гоняю? Я даже элементарных вещей не могу сделать. У меня пистолетик только что просто целится. В дробовике патронов нет. Черт, они закончатся? Нет когда-нибудь? Блин, если бы у меня были патроны, я думаю, было бы веселее. Но да ладно, я моральная поддержка. Давай, ребятки, давай уже, давай, давай, давай. Давай, вали, вали, вроде закончились. Вроде закончились, я вот туда сейчас сбегаю и посмотрю, мне, ох ты, ребятки, спасайте меня тут месяц, так, отлично, поговорить с машинистом, сейчас поговорим, мне бы патрончики вот найти, а, где тут есть патрончики-то, а? по-любому они где-то запрятаны, я не могу найти, так, так, так, давайте, ребят, за мной. У нас командная здесь битва. Здесь нужна только команда, иначе всех заквасят нахрен. О, гранат нашел. Не, на самом деле здесь можно найти скрытые нычки с э, какими-нибудь патр патронтажем или еще с чем-нибудь. Но надо бегать искать. Так, мне предлагают достичь а, пункта и поговорить с машинистом. Мне бы хотелось а, взять где-то патронтаж себе уже. Да, э, да, да, зарядиться, так сказать, энергией для следующей битвы. Иначе это как-то грустно и печально. Что я тут бегаю и даже пострелять-то толком не могу. Так, ну ладно, давайте поговорим с машинистом. Достигнем уже этой точки. Что случилось-то? Что такое, бро? Что-то он говорит, что здесь проблема какая-то. Надо что-то принести. Так, ладно. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас как я начну тут. Сейчас я начну резать кого-то. Так, ладно. У бензопилы, насколько я знаю, вроде не кончается. Или кончается запас. Во! Наконец-то, все, пополняем с боезапас Так, где мои стволы Основной Мне бы вместо пистолета что-нибудь взять, а Опять повалили, а Опять пошли, а, толпой С этой стороны тоже И с этой стороны повалили, и с этой Ну что ж, дробовик, конечно же, здесь решает Прям вообще в массы Своих, кстати, тоже здесь можно домажить, Я уже про это говорил так, так, гранатки, гранатки, гранатки. Так, все, пополняем боезапасы, пошли. Нам нужно действовать. Нам сейчас э, дали миссию, где мы должны будем собрать кое-какие причиндалы и принести их, я так понимаю, в поезд. Так, идем, идем, идем. Нам нужно достичь этой точки. Так, смотрим, что здесь. Пошли, пошли. Что у нас здесь? Ага, вижу. У нас здесь есть а, ящичек. Так, поднимаем один ящик. Так. Угу. Второй ящик я поднять не могу. Так, надо сейчас к машинисту его отнести. Раз, раз, раз. Сейчас отнесем. Доставляем. Доставляем, доставляем. Один ящик есть. Так, так, так. Где-то прям зомби кричат, но я никого не вижу. Какие-то они скрытные. Они зашкерились и ждут. Выжидают момента. Так, так, так, аккуратнее. Что-то я даже задышался. У меня то быстрее бегает а мой перс, то медленнее. На Что-то, собственно, на это влияет. Скорее всего, у него есть стамина, которая и мешает ему постоянно быстро бегать. Так, так, так. Что у нас здесь? Ох ты! Опять без, без приглашения, а? Тихо, тихо. Откуда у вас столько взялось-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай-давай-давай-давай-давай! Дробовичок, конечно, тема, да. Не, не перестаю его нахваливать, но он решает прям здесь качественно. Че там кто-то там моррет, а? Это ты, да, здесь скричишь. Это который зазывает. Да, он зазывает. Я так понимаю, сейчас очень много сюда придет а, нежелательных гостей. Так, мне нужно вот сюда вот отнести это все дело. Патронтаж восполнить обязательно. Угу. Так, ящичек, ящичек сюда надо поставить. И мне остается еще несколько ящиков принести. Так, идем, идем. Идем, идем, идем, открываем. Так, так, так, разошлись, все разошлись. У нас важная миссия. Вы только мешаете. Вы тут очень сильно мешаете, уважаемые. Ой, вонючий хрен, а. Так, надо бы с пилой уже поработать. Посмотрим, как она вообще. Так, я так понимаю, там здоровяк где-то. Ну что ты, что ты, что ты? Бензопила у нас теперь рулит. Тихо, тихо. Ой, как вас много. а? Бензопила, ребятки, рулит. Бензопила, давай, давай, кто на меня? Мясо, мясо. Мясо мясное. Так, нам надо подхиляться. Что-то я не понял, меня немножко поддамажили. Так, так, ждем пока это вонище пройдет и пойдем дальше. Аккуратнее. Где-то кто-то кричит. Тихо. Так, давайте доставим уже. И надо срочно пополнить боезапас, друзья. Он у меня пострадал. Так, нужно гранатки взять. Аптечку надо тоже взять. Где тут аптечка? Так, и ящичек надо срочно доставить. Так, нет, пистолет мне не нужен. Так, куда ящик-то? Вот сюда вот, да? Вот сюда. Еще, да, надо за ящиками сходить? Так, погнали, погнали, погнали. Не стоим на месте. Ой-ой-ой, помогаем, помогаем, ребятки. Правильно, молодец, спасибо. Черт, надо бы подхиляться немножечко. А что-то у меня прям беда, беда. Что, это все? Это я подхилился, что ли? Что-то я даже не почувствовал. Да, чтобы подхилиться основательно, нужно удерживать просто клавишу. Так, так, так. Пошла, пошла волна. Они прям не заканчиваются так. Ладно, я пошел пока за ящиком. Скоро постижника. Скоро Скоропостижненько. Это все дело достигну. И уже заберу. Так, где мой дробовик? Где мой дробовичок? Или я взял другую пушку вместо дробовика? Да. Блин, был же дробовик, а? Был дробовик, теперь... Ох ты, большой пришел папочка. Ты что, он прям ко мне идет, что ли? Он ко мне идет, нет! Он, он, он, он прям сбил меня с ног, ребятки, болите его. Вот за а, на тебе. За то, что нарвался. Так. Ну что ж, идем дальше. Так, так, так. Да опять, а! Опасная ситуация, ребятки. Если в кооперативе будете играть, нужно всегда держаться вместе, потому что вот так вот даже на одного зомбаря если нарвешься, то сделать ты уже ни хрена ничего не сможешь. аккуратнее надо быть. Это я просто сейчас так играю от балды, да? Но на самом деле нужно просто быть внимательным и осторожным. Так, еще, я так понимаю, остался ящичек. Он наверху. Подожди-ка, подожди, я что-то не сделал. Знаете, что я не сделал? Я не взял, не взял боезапас, и мне нужен срочно нормальный дробовик. Это пуколка что-то, мне кажется, не очень-то хорошо решает. Откуда ты? Ага, все, ушел. Так, молодец. Так, так, так, давайте, пошли дальше. Где что, кипиш у нас тоже? Где? Никого не вижу пока. Никого пока не вижу. Открываем, открываем, открываем. Где? Где скример? Где скример? Не вижу никого. Так, от, отстаньте-ка. Так, давайте-ка я уже сюда дойду. Ой ой, ой, ой ой ой ой ой как вас там много, а? Так, сейчас перезаряжу, только дайте мне перезарядиться. Так, так, так, опять, да капец, ну, сколько их этих вонючек-то, а? Да капец вас ]speaks. там, а, Толпа. Надо уже что-то здесь решать. Так, так, так, что у нас здесь? Открываем. Порываемся. Врываемся, вламываемся наглым образом. Так, убивайте всех вообще, кто только против. Че, нам еще надо пару боксов отнести, да? Капец, плохо. По одному ящику, конечно, не так интересно таскать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой ой ой ой ой Вы откуда вообще? Откуда у вас так много, прям? И все, и все лежат. Так, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Да, блин, а. У меня патронов так не хватит сейчас на всех, на вас. Опять, а. Капец, уже который раз меня повалили. Так, что у меня там еще из пушек есть? Пистолетик? А, это револьвер. ой ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Кошмар какой, ребят, смотрите, какое месиво. Револьвер я взял. Тихо, тихо, тихо. Все, всех положили. С патронами вообще беда Вот тот вот чел кричит Надо его срочно ликвидировать Потому что если его не ликвидировать Он так и будет кричать Вот сейчас вроде ликвидировал его я Отлично Потому что он когда кричит, мне кажется, больше всего Волн э, зомбарей налетает на нас Так, все, ящик ставим И нам, нам, нам остается еще один Найдите, соберите припасчики, принесите ящики Машинисту Это типа все что ли или что? Найдите ящики с боеприпасами. Так, перезаряжаемся. Че, я так понимаю, мы поехали? Че, мы, мы тронулись, да, уже? Нет еще? Так, а ну пошли вон отсюда. Руки прочь! А, руки прочь! Нормальный револьверчик. Ну что ж, я так понимаю, мы уезжаем из этого ада, но на самом деле здесь было очень горячо, друзья. Это просто жесть, вы сами все видели, что я могу сказать Несметные количество, несметные полчища врагов Постоянно нас пытаются натянуть на все свои конечности А мы должны этому сопротивляться и не сдохнуть Как видите, нам сейчас повезло и мы не сдохли И только волю судьбы можем далее пройти в следующую миссию Ну что ж, ребятки, игрушечка вот такая у нас подъехала на днях Так что смотрите, играйте, наслаждайтесь а мы попробуем, наверное, дальнейшее прохождение. В следующий раз продолжим, да? То есть, на первый взгляд, я думаю, будет достаточно информации. А здесь у нас, смотрите, значит, сразу же после миссии лог, где мы смотрим статистику. Статистику, то, что мы, допустим, настреляли, то, что мы сколько убили, сколько урона нанесли. И также, как мы прокачали немножечко свой скилл. Вот таким вот образом происходит прокачка. Как видите, мы его на несколько уровней апнули сразу. И разблокировали какое-то умение. Которые можем применить сразу же а, к какому-нибудь оружию, но я, наверное, применю это попозже. И что это у нас такое произошло? Мы так тихонечко на каждую пушку, я так понимаю, что-то апнули. Ну что ж, ладненько. Вот так вот, значит, мы постреляли сегодня. Ребятки, что думаете вы по поводу данной игры? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ваше мнение очень важно. Будет влиять на то, будем ли мы в дальнейшем прохождение вести данной игрушки или же нет. Ну, а напоследок хочу сказать, что играйте, ребят, в самые лучшие игры и всем приятного геймплея. Ну, а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение и слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео именно твой комментарий я